Здравствуйте, у меня машина Лада Калина Проблема В этой машине в том, что Электродвигатель вентилятора Работает то быстро, то медленно Как это проявляется? Вот, включаешь печку Включаю печку На первое положение и моторчик работает в своем тоне, вот как обычно работает, гудит хорошо. Потом резко начинает этот вентилятор угасать. Работает быстро, а потом раз, медленно. Не знаю в чем причина, может кто подскажет. Потому что едешь, печка работает, гудит как положено. Дует, обдув нормально, потом раз и все, хоп. Абду сразу идет медленный, как будто такое ощущение, что-то ей не хватает. Вот может кто знает, кто поможет? Большое спасибо заранее. Подскажите, в чем, в чем э, причина? Может кто у кого сталкивался, кто-то решал такую проблему? Да, вот, работает нормально, нормально, хоп сразу. Вентилятор угасает, работает медленно. Работает медленно-медленно в одном тоне, в том раз, сразу обороты снова повышаются, снова работает быстро. Обдув идет нормальный. Работает-работает, через некоторое время обратно обдув угасает. Я не знаю в чем причина. Может кто подскажет, прежде чем разбирать панель, что-то покупать. Я вот решил спросить совета. Подскажите, пожалуйста. Всем спасибо заранее. До свидания.